Для кокосового печенья нам потребуется 150 грамм кокосовой стружки, 60 грамм сахара, одно крупное яйцо и щепотка соли. В миску разбиваем яйцо и взбиваем все миксером. Нужно, чтобы яйцо превратилось в пышную пену. Теперь тонкой струйкой добавляем сахарный песок и щепотку соли. Теперь высыпаем кокосовую стружку в миску и все перемешиваем. Перемешиваем массу печенья до тех пор, пока она не станет рассыпчатой. Попробуйте слепить из нее шарик. Если получается, то значит это то, что нам нужно. Переходим к процессу формирования печенья. Берем небольшое количество теста в руки и формируем шарик размером с грецкий орех. Из нашего количества получается примерно 8-10 печенек. Теперь выкладываем печенье на противень, покрытая бумагой для выпечки, или можно использовать силиконовый коврик. Выпекаем в хорошо разогретой духовке 20-25 минут при 180 градусах. Кокосовое печенье готово! Печенье получается очень вкусное и ароматное, но злоупотреблять им я бы не советовала, так как кокос очень калорийный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приятного аппетита!